Скажите, скажите, скажите. Скажите, скажите. Скажите, скажите. Вот у эта кусачка, для него это вот, ну, драйв, когда там условно говоря стук, ему это вот.